Когда нет места для любви, когда одиночество сильнее друзей. Может случиться встреча, которая перевернет вашу жизнь и заставит чувствовать, несмотря ни на что. Участник Венецианского кинофестиваля Участник Международного кинофестиваля в Торонто Призер кинотавра Ольга Дыховичная Сергей Борисов В фильме Ангелина Никоновой Боишься меня? Портрет в «Сумерках». Смотрите в кинотеатрах с 10 ноября.